Как будет выглядеть наша компания? Мы, как и работали ранее, в великом того досвиду, который уже напрацованный, робим первое за все акцент на долготерминовом назирании. Это значит, что все этапы выборчай компании мы будем отсочивать, мы будем работать с правоздачей по каждому из этих этапов. У нас будет працовать 50 долго-терминовых Мы э, особо звертали увагу наших назиральников на то, что важно отсочивать разные подеи такти и тактии на с выборчим процессом. Мы разумеем, что э, выборчая кампания – это вельми великий выклик и для владов, и для всего грамотцев, для разных громадских структур. К тому мы в этом все это будем э, фиксовать. Э, и давать свои оценки с пункта угледжения э, белорусского законодательства и международных стандартов. Наше назирание не залежное, не политичное, не робится у этой подрынки неких кандидатов, неких политических сил. Мы назираем за политическим процессом, э, с уходя того, что в гражданской супольности важно разуметь, э, кто и насколько якостные и перспективно якостные может предоставлять этому громадству политические послуги. Мы разглядаем эту уладу керуванья, именно как деятельность деля громадян, и тому вельми важно, чтобы э, вот, громадство створало опыт на эту якостную И а, а, один из чинников этой якости, насколько послуги якостные, это процедуры, по яких люди приходят до влады, альбо не приходят. Поэтому вот. этот процесс нас текает, вот, миновито с такого пункта лейтжения. Э, все, что мы будем бачить негативное, мы будем адлюстровывать. Все, что мы будем бачить позитивное, мы так само будем адлюстровывать. Заходит из этого принципа независимости и объективности.